всем привет братишки с вами тимон снова проходим там райдер извиняюсь что редко говорю по возможности как получается комментирую ну пойдем Не помню где мы тут остановились Ничего не возьмем. Посмотрим на оружие, что я. Все, все усилили, Ничего, ну, ладно. никогда Ой. не видела учу таким злым учу что случилось М -м не хочу сплетничать но они с кобилом повздорили говорили тихо но я видела что их прямо распирает от злости не наверно был а основное Эта искусно сделанная трубка должна напоминать шиухка Атлия, бога змей ацтеков, раскрашенного в зеленый, голубой и желтый цвета. Бока украшены полудрагоценными камнями. Наличие нефрита указывает на влияние культуры майя. Спасибо.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 Новые методы ведения сельского хозяйства, которые применила секта Кукулькана, привели лишь к гибели урожая. Сначала погибли пчелы, затем погиб урожай какао. Земля слишком пострадала, сейчас на ней может расти только маис, и даже у него чахлые стебли. Мы должны что-то сделать, иначе пойти те ждет страшный голод. Сделаем что-нибудь, посмотрим. Нет места. Ничего не могу взять. Унурату! Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь. Прости. Но он боец. Что это? А. Это ключ. Кажется... Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. Кларцуешь щель, ведь можно попасть из казармы.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 Знаю. Мы стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел, но не могу оставить свой пост. А времени мало. Это очень важно для Вадеунура. я приближаюсь ко входу в шахту. Учу говорит он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. В таких керамических сосудах хранили кукурузное пиво, чичу. Дно этих сосудов, урпу, обычно заостренное, чтобы облегчить переливание в небольшие емкости, в которых подают напиток. Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Не выучили еще. <звы> ну вот. Нереально. Больше я не унесу. Я на месте. Уно только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет готова. одится нравится мне эта одежка Очень Нет места, ничего не могу взять. Я не ужанта, ласуталь, детель, укил, эль кико. Так всегда. Уаматакани Я на верном пути. Осторожно. место то самое. Вот эти-то ворота и нужно открыть. Надо открыть вот ворота. По-моему. Может, запирающий механизм наверху стены? Уведи его! Иона. Как там Эцли? Нормально, они его вытащили, но Унурату взяли в плен. О нет, ты в порядке? Да, я пошла за Лорцом. Не знаю, сколько времени это займет. Делай, что должна. Спасибо. Глаз змеи. Точно. Его не могу взять. Тихо. Тихо. как всегда. Другого выхода нет. Ну, ладно. Very good. Кажется там внизу храм. Очень надеюсь, он раду цела. Зачем она нужна Дамингису? Хочется верить, что пока он ищет ларец, она будет жива. Надеюсь, она цела. чтобы бы нам взять-то? Улетел из задержки дыхания. Давай, ладно. больше я не унесу. 29 ноября 1603 года. За ужином Лопес обратился ко мне с вопросом. Считаю ли я, что эти язычники достойны владеть артефактом, якобы обладающим большой силой? Мне пришлось признать, что хотя жители Пайтити и выглядят благородными и трудолюбивыми, но мускулы слишком туго обтянутые кожей и бесстыдство делают их более похожими на животных, нежели на людей. «А что ты скажешь про первых людей нашего общества?» спросил он. «Должны ли они иметь право указывать нам и ожидать от нас повиновения? Должны ли мы откликаться на их зов и послушно садиться у их ног? Разве они не обращаются с нами, как с существами низшего порядка, как с такими же животными?» Мне нечего было ответить ему. Он вел еретические предательские речи, но они заставили меня задуматься о том, не скрыто ли в них зерно истины. Конечно. Чья это Сука. работа? Сука. Здесь высоко, но я могу спрыгнуть. Они принесли в Великий Храм священный предмет. Ларец из щелей. Он... Что это было? Начинается. Искусная гравировка на этом Марионе и его отличное состояние говорят о том, что шлем, вероятнее всего, использовался как аксессуар, а не для защиты в бою. в другую сторону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 Видимо, это те самые пропавшие бойцы. Снег. Человек, Ладно, ладно. Вылезет отключаю провича, страшно даю бию Оно должно еще вращаться. мешает. Этих четок 6 декад вместо обычных 5. Очень красивая версия четок монахинь бригиток. Кажется на них что-то выгравировано. Прыгнул, yeah. как всегда. <связь> <связь> <Мне надо перестать. связь> Без даты, странные воины Без гнались даты. за нами по пещерам. «Мы двигались быстро. Слишком быстро, чтобы можно было что-то подробно описывать. Большинство солдат погибло в бою. Они дрались храбро, но враг был сильнее и многочисленнее. В конце концов, Лопес, я и единственный выживший солдат добрались до Величественного Храма. Даже не представляю, как людям удалось построить такое здание под землей. Путь нам преградила тяжелая дверь. Лопес, задыхаясь, хриплым голосом приказал Пересу, последнему конкистадору прикрывать его пока он занимается механизмом дверь начала открываться но наша радость по поводу этого успеха была омрачена предсмертными воплями Пероса. я слышу их до сих пор Это 1 декабря 1603 года. Посреди ночи меня разбудил странный шум. Лопес по-прежнему смотрел на костер, от которого оставались уже только угли. Я спросил у него, слышал ли он этот шум, но он только что-то буркнул в ответ. Я набросил ему на плечи одеяло и снова развел костер. Затем я сел и прислушался. Издали доносились вопли и шипения, искаженные лабиринтом пещер но за этими звуками слышалось слабое гудение. Я уже слышал что-то подобное раньше, но очень редко, и только во время молитвы. Это было похоже на глаз Господа». за этой дверью. <клышь> <клышь> Ларец может быть здесь. Ишчель и Чакчель защищают лорец. чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Чтобы вода лилась на колесо очень на самом интересно продолжим завтра